Прошло уже полгода, пора менять фильтр. Мы купили новый на Озоне. Где этикетка? Все, нету? Это угольный фильтр, да, по-моему, на Озоне мы взяли его за 670 или 690 рублей. Да, Барсет? Ну, сейчас мы, наверное, вдвоем будем держать, менять. Сейчас снимем и покажем, что там внутри. В общем, этот фильтр был э, с переходом от 5 до 10 микрон. Ну, то есть, внутри 35 здесь 10. Вот так вот он у нас забился за полгода. Примерно 100 кубов воды через него прошло. Он там чуть меньше, наверное, 80-90 примерно. В принципе, не такой уж он и черный. Я думал, будет все гораздо хуже, но на самом деле нет. На самом деле более-менее вода у нас нормальная. Достаточно много вот черных каких-то частиц он собрал. Что-то типа калины, либо грязи, либо ржавчины, и Ну, вот что-то такое. Вот, вот здесь вот видно. Я сейчас вот слил. То вот есть вот мелкие крошки. И в фильтре тоже мелкая такая крошка, но ее, наверное, не видно будет на камеру. Да. Не видно. А, вот, да, черный мусор прям такой вот, вывалилась из него. Внутренняя часть, которая меньше, которая на 5 микрон, видите, она более забитая, то есть более мелкие частицы в ней остались. Наоборот, вернее, более крупные в ней частицы остались. Вот, 10 микрон, почти чистая, практически чистая сетка. Вот внизу начала осаживаться и, ну, сколько? Две трети, наверное, фильтра уже загадилось. Вот вверх фильтр чистая. Можно было, в принципе, еще немножко с ним пользоваться водой. Но просто прошло полгода, рекомендованный срок замены, и мы решили поменять его. Сейчас попробуем поставить угольный, посмотрим, будет ли он занижать напор. Если он не будет занижать напор, будет замечательно. А если будет, то купим еще один вот такой же вот и будем пользоваться такими. А почему вот это вот волокнистое, а тот в колбе находится? Потому что это просто волокно плетеное. У него внутри ну, от 5 до 10 микрон, в общем, у него пропускная способность. Это мелкое... А там же вообще ну, весь в пласт в а тут, Да, тут получается закрытый корпус пластиковый. Водичка э, входит, проходит через уголь, специально, специальном там в лабиринте. Там насыпаны гранулы угля активированного. Через него она проходит и выходит уже, подается чистая. То есть там внутри весь процесс очищения происходит. Но этого фильтра по ресурсу хватает на более меньший срок, чем вот этого. Если этот примерно 100 кубов рассчитан, этот на 15. То есть где-то в 6 раз срок использован от этого меньше. Да, но этот в 3 раза дороже, чем этот. Не в 3, а в 2 всего. Я просто его на пробу взял, потому что на зоне он был по акции дешевенький. Я просто хочу попробовать, что он себе представляет. Нужно нам вообще такой или не нужен. В общем, все, мы пошли а, все мыть, протирать мыть и, устанавливать. Да, и устанавливать. И скажем вам результат по напору воды. Извинился у нас кстати... напор или нет? И будем проверять, белый известковый налет на кранах в санузле у нас остался или ушел. Я хочу, чтобы белого известкового налета в первую очередь не было благодаря угольному фильтру. Ну а там уже посмотрим, что получится.